контролировать своих органов. Ну понятно. А теперь еще один вопрос Тодор, уже как к ясновидящему. То, что давно назревало, но мы как-то этот вопрос не задавали пока. Может ли ясновидящий, предположим, Тодор Тодоров, предотвратить болезнь своим предсказаниям? Я понимаю, что у каждого человека есть своя линия судьбы. Я понимаю, что каждому человеку предстоит именно заболеть в той точке своего возраста и своего состояния организма, где ему, видимо, предстояло заболеть. Но, тем не менее, вот такой вот образ, можно ли создать образ профилактики через ясновидящего? Если мы знаем, ясновидящий видит, что человеку предстоит заболеть да, и избежать этого. Предстоит заболеть, это значит, это немножко на грани... Как сказать, предстоит заболеть, может, все что угодно, но если человек работает с кем-то, и он верит уже намеки, что человек уже пошел легкий процесс, и... И когда этот процесс пошел, он говорит, обрати, как я на моей практике говорю, обрати Эти. внимание тем или иным органам, то или и то, у тебя проблемы там начинались, но это не начались, то тогда можно дальше человек идти, предотвратить это и начинать лечение. А я не могу сказать, что человек, идти ходи все, сделает так, чтобы... Ну как, как сказать, как, как как объяснить, это если ничего нету, то нечего и предотвращать. Ну да. Я понимаю, но просто мы как бы попадаем сейчас в такой совершенно философско-диалектический вопрос, и он очень серьезен. С одной стороны, ясновидящий как бы может ну, примерно увидеть то, что с человеком произойдет там в какой-то ближайший промежуток времени, в какой-то предположении. При тем условии, да. если человек не меняет свою точку зрения, а... свою позицию, свою идею, свою а, рамку, в которой он идет. Тупо он идет. Если то, то, то, то, то, он форму, не меняет... То, то есть в нынешних конкретных условиях можно предсказать то, что будет да. с ним дальше. Он идет и, если, в трубу. Если, е, tad, Тогда диалектика отсюда уходит. То есть если он идет другим путем после диалога, предположим, с Тодором Тодоровым, то это как бы... Ну, ну тоже можно прочитать и предсказать, да. но это вот будет другой путь. Моя задача сказать человеку, чтобы он не шел в трубу. Труба нет, убираем труба. Есть ты <Into Cameron> <ref> <Guillermo>, весь мир. Твой выбор. Тебе решать. <tuscat> Есть многие путей, ни одна труба. Вот это человеку надо. Не один путь, миллион путей. Интересно, насколько тяжело вот так вот на себя брать судьбу человека, а вдруг ошибешься? Я не беру судьбу. Uh -huh. Я ему не хочу направлять, я не имею права направлять. Я ему хочу сказать, остановись, этот путь, ты не, не иди по этому путь, остановись, посмотри, кроме этого пута есть и этот, и этот, и этот, и этот, и этот. Uh -huh. Подумай, и, посмотри. И, и дальше личный выбор, да? Дальше личный выбор, он в праве он вправе решает, выгонять, не выгоняет кого-то там в личном характере, поступить так или иначе. То есть это его право, я не имею права ему указывать. я не указ в вашей жизни, господа. То есть в да, данном случае я понимаю, что работа ясновидящего, она как бы заключается в том, что человек видел только одно направление и вдруг перед ним раскрылось сразу 7-8. Я ему говорю, с человеком общаемся, вот ты хочешь этого сделать, я, если ты делаешь так, я вижу, твой путь в этом направлении будет так, и так, и так, и mm -hmm. так. В этом направлении конкретно будет так и так. Ты хочешь поступать в два института, в этом или в этом? По духовному восприятию, если ты пойдешь это, я могу настолько уверить, да, который ты можешь дойти. Дальше я не знаю, как твой путь пойдет, не вижу. Но если ты пойдешь в этом, я вижу, что ты целостно пойдешь туда. Ты отдашься этому, ты будешь жить этим. Uh -huh. Если два человека на выбор, приходит мне женщина, мне показывает два идиота, один сидевший, другой вообще наркоман. И она говорит, кого мне выбрать жить? Я говорю, мне обе не нравится, Один наркоман, другой сидевший. Как я тебе могу сказать тот или тот? Нет, вы мне должны сказать, кого я выбрать. Я говорю, как я могу сказать из двух идиотов, кого тебе выбрать? Вот. И, и, и я рассердился, там у нас ничего. То есть вот такой случай был. То есть она хочет, чтобы я ей дал, дал конкретный ответ. Я как могу дать конкретного ответа? Да, но ну, вот тут есть одна еще интересная вещь, Тодор. Э, обратите внимание, что сейчас мы говорим о сознании человека, то есть он осознанно делает свой выбор, и это вполне естественная вещь. Э, но учитывая то, что есть еще тонкие тела, которые составляют подсознание, вот насколько может человек управлять именно этим, даже если он, предположим, от вас получил какие-то совершенно конкретные рекомендации к какому-то определенному образу жизни или образу действия. Э, не, не может ли подсознание Понял. в какой-то момент стать его врагом? Я тут такая ситуация происходит, что когда ко мне приходит человек, я в первую очередь должен понять, четко понять, на каком он более-менее социальном уровне развития, то есть восприятие мира. Потому что если я вижу, что человек ограничен в многих наук, естественных наук, всяких других делах и восприятие мира по-другому, как я его вижу для других людей, то есть он очень четко, у него мелкий битовой мир э, покушать там жену туди-сюди, то есть неким такой маленькой коробочкой. И этому человеку не надо открывать этих вещей, он их не поймет, бессмысленные потери времени ему это объяснять. Он пришел за корочку хлеба, за нечто, ты ему ее дай, и он будет счастлив, потому что ты не можешь изменить его жизнь. Он пришел для этого, и тебе да, надо ему дать этого, потому что бессмысленно. Если, то есть пришел человек совершенно другой, который, он как белый лист бумаги, белый лист бумаги, все там, пусто, и он пришел к тебе с вопроса, как быть, тогда с ним можешь рассуждать на глобальную тему. Uh -huh. А этого человека, который исписан весь лист, и уже четко написано, что он будет делать, ты уже знаешь, программирован, он уже программирован до тебя, что у него будет и так, и так, и так, и ничего светлого в его жизни. Мне очень жаль, что так говорю. Есть такие люди. Uh -huh. Это невозможно его исправить. Бессмысленно, бесполезно. Он все равно повернется на свою сторону. Uh -huh. Птица летит так, а не наоборот. Ты не можешь ее перевернуть. Она все время будет так летать. Это вот, вот в таком полете человек. И ты не можешь изменить. Ну, Бессмысленно понятно. просто. И а -а -а. не надо открывать ему тот мир, который ему непонятен. Только время потеряешь. Я просто к чему говорю, что тут я опять-таки почитал немножко литературку, да, вот, и я удивился тому, что сам принцип ясновидения оказывается, я не знаю, умные или не умные люди в данном случае делят как бы на несколько принципов, то есть есть ясновидение, которое помогает разобраться в чувствах, есть ясновидение, которое может поставить как бы вопрос и диагноз физических заболеваний, которые даже невозможно заметить, есть ясновидение, которое работает непосредственно с мозгом, и позволяет человеку как бы лучше соображать. Есть ясновидение, которое помогает вспомнить себя и далее то, что называется помнить себя. Вот. И вот э, такие вот вещи. Это действительно какие-то раздельные э, направления или это все в одном ясновидящем абсолютно сочетается? Не, не, не всегда все сочетается, потому что, э, честно хочу сказать, я не знаю, что поймаю. Я не знаю, в какую э, диапазон, какую волну я настроюсь. То есть я когда э, говорил, э, когда Баба Ванга когда работала, да, к ней пришел человек, она обращалась, так поднимала голову и искала, искала она как локатор. Потом где, где, бах, поймала, стоп, все, пошла информация и все. То есть когда ты общаешься с человеком, ты стараясь на его, от его вопроса, который он пришел, э, э, повернуться как свой локатор, повернуться туда в эту сторону и ловить вот этих э, мыслей. И нельзя в этих случаях нельзя э, присутствовать другим человеком, потому что э, я могу ляпнуть того попадая в, э, в такой ситуации, неконтролируемой, того, что другой человек не может, не имеет права этого слышать. Это уже нехорошо. Бывали комедии не смешные ситуации. И начинает, когда я работаю, я начин, включаю логику, чтобы не ляпнуть, я контролирую свои слова. А когда никого нету, один человек, я уже свободен от всего. Я могу говорить все, что мне придет, то, что ощущаю, то, что вижу, то, что... Я и я не стесняюсь э, того, что э, буду говорить. И людей, э, попадая тоже на мою волну, они полностью становятся откровенными. То есть ты просто с них ага. снимаешь абсолютно все, снимаешь. Они становятся открытыми. И идет некое такое м, взаимопонимание м, даже без слов. Ты ощущаешь... Чем больше это, тем больше ощущаешь человека, больше его понимаешь. Понимаешь его внутренний мир, его болячки. Его это. идет чисто откровение. идет, Не работает логика. Да, то есть, по большому счету, никто не знает, мы забросили невод в море, и мы не знаем, что этот невод оттуда притащит. Да? Притащит он рыбу тунца, или каракатицу, или осьминога, или еще что-нибудь такого типа. То есть, мы не знаем, в чем пока заключается проблема, но этот невод притащил, предположим, что-то на ментальном уровне. Значит, на этом уровне приходится с пациентом, там, клиентом работать и объяснять ему. Да, или или приходит... на физическом уровне, на уровне физической болезни. Да, да? он приходит с вопросом. И я стараюсь, у меня табу, я не лезу в человек, без вопросов. Я могу общаться с ним 10 лет, я ничего знать не буду. Но э, э, ну, ну как табу, не лезу. У меня бывает очень, честно хочу сказать, что тяжело, когда ты общаешься с человеком и видишь э, через какое-то время, что с ним может случиться, куда он идет. Когда Как мы, задал мне вопрос, например, у меня мой друг банкир был, который умер в прошлом году. Я знал, что через 10 лет, я примерно э, видел картину, он умрет, и как будет, и все, как это все. И э, я не хочу это верить, не хочу это думать. Я себе придумывал, потом мне, да нет, там сказал на одном месте, сказал, э, признался, по-моему, может второй раз еще где-то признался. Забыл, прошло время. Действительно, так и случилось. Это тяжело. Очень тяжело, когда ты, есть моменты, когда ты видишь, что будешь человеком э, через какое-то время, видишь его смерти и еще чего-то. И знать это, я пытался ему помочь, но он отказался от всех этого. Да, Тодор, вот тут называется совершенно невероятный вопрос, но тем не менее, мне он очень интересен, я думаю, что он и слушателям будет интересен. А Вот обратите внимание, значит так, рабочий отстоял смену у станка, предположим, он токарь. Он в 8 часов вечера или там в 6 часов вечера выключил рубильник, станок остановился, и он идет куда-то там в кабак отдыхать с друзьями, все, в это время его станок не вертится. То есть работа, вот он как он отключил этот рубильник, так его работа остановилась, и больше он в работе не вспоминает до того Пока он не включит рубильник. Программист сидел за компьютером долго, там 12-16 часов. Он дописал программу, засейвал, выключил компьютер, встал и пошел в ночной клуб. Все, в ночном клубе у него нет компьютера, ничего. Как свой У вас станок останавливается когда-нибудь, да? Нет. Вот в этом-то весь ужас есть. Я ожидал этот ответ. Я недавно, девушка там что-то писала, как у вас дела. Я как-то у меня понесло, я говорю, вы понимаете, я какие может быть у меня. Я говорю, похож говорю, на стене плачет, все ко мне приходят, все плачут. Я похож на икону, которая все ко мне просит здоровья, просит счастья. Я похож на еще кого-то там юриста, который там дом не может продать, что ему надо делать. То есть я в одном лице говорю на всех, все, я должен что? <смех> так кто же я? Я не знаю, кто я хочу быть. Я, я устал и иногда устаю, на самом деле. Вот это. То есть бывает, когда ты спишь, ты обязательно во сне я вижу там, что должен делать того-того-того. И иногда не понимаю, вообще я спал или не спал или там работал. То есть где, где сон, где вот это, то есть в каком состоянии? Видимо, я отключаюсь, но я-то знаю, что у я думал. То есть мне как-то все вот так все сместилось. И на самом деле тяжело, когда не можешь помочь человеку, особенно, скажем, в личных проблемах человека, спрашивает, показывает фотографию простого урода какого-то, ублюдка. Я не знаю, как еще хуже назвать этого человека, морального, декредита. Командировавшего элемента, ничего в нем нету, ни капли красоты, там гармонии или чего-то, что-то. Просто некий оболочки образ человеческий, тень. И она влюбилась с ними, и меня спрашивает, как ей быть, что ей сделать она влюблена и так далее. Я не знаю, что ответить. Я не знаю, что ответить на этот трагический момент. И все пытаюсь. Говорю, пожалуйста, ты почувствуй свой сердце, почувствуй свою душу. Я не могу ей сказать, что это урод для нее, Потому что а она его любит и там с ума сходит. Она меня слышать не будет. Вот. Ну, да, Пишет да, мне, она, он она. меня пьет. Я говорю, ты человек или овца? Угу. Пишу. Она говорит, человек. Ну тогда зачем ты разрешаешь, чтобы тебе били, если ты человек? Будь ты человеком, относись к себе как к человеку в первую очередь, и поймешь, тогда ничего не будет. Тоже ушла. Ну В общем, в общем, в общем к целительству мы можем сказать только одно. Лечите души, дамы и господа. Лечите собственные души, да. Да. И... Постоянно подавайте сигналы СОСа. спасите наши души. Очень часто человек сам себе накручивает вот эти вещи. Просто сам придумывает. Один раз видели человека, они влюбились и говорят, а он меня любит. Как он тебе может любить? Любовь – это взаимодействие двух человек, а не просто односторонная вещь. Вы что, общались? Нет. А как он тебя любить будет? А что-нибудь? Вы можете мне помочь? А как? Вот, то есть... Но, но, но если, не, если не общались, то это на самом деле нелепость. Это, скорее всего, Я не знаю, препод... что в школе, что в школе это... преподают. Это это, это, это Вы... скорее... Да, скорее всего придуманная сказка. Хотя любовь может быть односторонней, но это по тех условиях, что ты видел человека и знаешь человека. Но так бывает. Хотя неразделенная любовь ⁇ это страшная штука. Ну, ну это, это шиза все-таки. И односторонняя любовь ну, ⁇ это болезнь. Нет, не, не односторонняя, неразделенная, скажем так. А это болезнь? А, это болезнь. Это... Мало ли что там. Это болезнь. Нравится. Да. Ну и чего? Надо как-то... Ну, видишь, э, максимализм молодежи, он... Я, наверное, тоже... Наверное, я тоже таким был. Люб, любил, а меня не любили, я страдал. Да. Почему это меня болезнь. не да, я, я А, вопрос, а почему за... меня должны любить? Почему да, они я... должны меня любить? Да, С какой абсолютно... стати меня надо любить? Я абсолютно... я абсолютно согласен, что любовь – это взаимодействие. Иначе все остальное не любовь. Да. Да. Для того, чтобы меня любили, я должен изменить себя. Изменить свой взгляд на мир, на общество. должен Даже птица, когда хочет, чтобы ее любила там другая птица, она вся фуфырится, она вся перья, она вся красивая становится, она вся вот такая. А ты что-нибудь сделал, сделай что-нибудь, чтобы ты вот такой был умный, чтобы с тобой общались, разговаривали, чтобы ты был красивый и так далее, и так далее. И тебя полюбят. А если ты такой ходишь, как урод, как это, не знаю, кого что, кто тебя полюбит, что ты сделал для этого? Ниго разговаривать не можешь, ничего не умеешь, ничего не знаешь, только жрать, какать и, и спать, и больше ничего. И слова песни слов не выкишь. Обрисовали образ животного абсолютного, да, и теперь спрашивают, кто его может полюбить. Но, кстати говоря, есть же такая, как бы, позиция, мы немножко, опять же, уклонились от самоцелительства, но, тем не менее, это тоже, это то, что исцеляет душу. любовь – это очень исцеляющий момент. Кстати говоря, для души, да и для тела, для всего остального. Но на самом деле, как бы обратно есть взаимодействие, Тодор. Ведь если есть любовь, то человек и делает ради нее все. А если Конечно. он не делает ради любви, то будем считать, что это не любовь. Но она опять должна быть какой-то дозе. Ты же не можешь постоянно там всю, всю жизнь это. Но если нет ответа, есть определенная доза, которую должен дать. Но и же логика. Но если тебе не любит, там женщина там, ушла к другому. Но ну, ты пытался, пытался, нет, так нет. Ну сколько можно страдать? Ну не хочет она. Ну и все. Ты сделал все, что мог. Но не надо переувеличивать, не надо себя самообманывать. И... И... Ой, ой и Тодор, все... Тодор, если бы все заняли вашу позицию, не было бы великой литературы и не было бы великой поэзии. Пострадал-пострадал, ну... пострадал, не самообманулся, ну и ладно, да. И ну ладно, тут... и ладно, пойду на где... другое место страдать. И где тот Гомер с его пенелопой, которая 20 лет ждала Одиссея, что бы мы делали даже с античной классикой? Так что тут вот как, как, ну, как раз... Да, я считаю, что пойди на другое место плакать, чем на это не пойдет. Пчелка собирает мед не с одного цветка. Ну да, но, но с другой стороны, наверное, вся мировая литература, она с одной стороны как бы воспевает вот эту вот вечную любовь, воспевает какие-то сверхвысшие чувства, а с другой стороны и предостерегает всех. Не надо так делать. Не делаете так. Ну, иногда надо проветривать мозги. Всем понятно страдания принца Гамлета Датского, с одной стороны, но с другой стороны, кто захочет стать таким, как Гамлет? Да никто. Это предостережение. Не надо так. Вот был принц Гамлет Датский. Вот прикинулся он сумасшедшим. Для того, чтобы как бы сохранить себя и все, что происходило, вывести на чистую воду и самому при этом умереть. Вот такая вот трагедия случилась с ним. Не делайте так, люди. Вам это не надо. Просто посочувствуйте. Вот, в Болгарии был пьеса, написал Иван Радоев. Называлось Буйвал, какой Какой-то человек... Ну, профессор в институте спрятался в подвале и получилось так, что он бы не исчез, якобы умер. И он потом смотрел и слышал, что говорили после его смерти. Вся пьеса была об этом. То есть потрясающая пьеса, мне очень понравилась, очень интересная. И на самом деле это... Знаете, я такое чувство испытал. Когда, когда ты уезжаешь где-то, да, надолго, и ты возвращаешься, и ты понимаешь, что а если бы я умер, mm -hmm. я бы ушел, и все как происходило бы здесь, оно так бы происходило. Но я вернулся. Mm -hmm. и Я видел, что все живет без меня, все развивается без меня, все без меня, так значит, жизнь и без меня идет. То есть ничего не меняется. Ну, да, вопрос, да. главное, что я оставлю. Вот, то есть, получается, ну, вот, вот такая дилемма, такой вопрос. Когда ты живешь, надо думать, что ты оставишь, угу. а не то, что ты вернешься. Я вернулся, и я понял, что надо менять жизнь. Ну, Потому да. что я как будто представил себе, умер и вернулся. И я увидел, жизнь, она идет совершенно по-другому. С ну, точки зрения. Да. ну и заканчивая эту тему, кстати говоря, в болгарской литературе, как ни странно, у вашего потрясающего детективщика Богомила Райнова есть единственная недетективная повесть «Моя незнакомка» называется. Вот там действительно про любовь, вот там замечательно. Можете освежить память и прочитать. Очень хорошая повесть Не знаю, это Богомил Райнов, да. вещи, да, очень интересные вещи. Писал, я читал от него, помню, что... Ну, но у него много детективов интересных, как бы, но это единственная такая не детективная история, вот именно такая очень любовная, но прекрасно написана. Я хочу поделиться, я сегодня написал такая мысль, она правда длинная, но идея такова. Я заметил такую вещь в жизни, да, э, бывает, вот как раз она в теме, да, э, бывает, что человек страстно что-то хочет, страстно любит, страстно вообще с ума сходит, неважно, любит, хочет нечто, вожделение там, чего-то, что-то, ну, у него не получилось, прошло время, это не получилось, скажем, если там лю в любви, да, какая-то женщина хотела, с ума сходила, да, но проходит время, и ты прекрасно понимаешь, слава Богу, что это не случилось. Вот. Кстати, кстати, кстати говоря, вот если мы уже вернемся к энергетическому целительству и вообще к энергетическому влиянию человека на человека, то мы отлично знаем механизм влияния человека, обладающего экстрасенсорными способностями, на человека, не обладающего экстрасенсорными способностями. Но вернемся к роману, вот я почему-то от Райнова мы немножко оттолкнулись, от детективов, и вдруг у меня как бы сразу мысль вот такая вот закрутилась. Очень много писателей-фантастов описывали, даже и в кино в голливудских очень много снято о том, что что создаются некие энергетические установки, которые могут влиять на психологию человека. Тодор, вы как ясновидящий, скажите, могут Запросто. ли... Могут ли быть созданы такие механические энергетические установки, которые будут сосредотачивать энергию, влияющую на разум, на сознание человека, причем это будет не человек, не ясновидящий, не экстрасенс, а просто вот такая вот механическая машина, которая генерирует определенные волны и может менять разум, может менять желание человека. Машины то, что уже э, есть э, высокочастотные мобильные установки, которые вообще глушит сознание, это я уже разузнал, это уже есть. Ага. Э, попадал на этом. Э, Влияют. Но я хотел другое сказать, что все, что нас окружает, наш мир, все на нас влияет. Это некая заложенная энергия, чтобы мы ничего не взяли. Взяли бы вот стакан, да, это стакан. Мы сразу анализируя его, понимаем, что тут участвовала женщина. Раз цветочек есть, раз что-то, что-то. Ее внутренний мир, искусство, что такое искусство? Материализация духовного состояния человека. Ее внутренний мир отразился через этого. Он несет энергию, да, он массовое производство, но он, он несет некую энергию, некую... Э, информацию несет. Так что у нас, что окружает весь мир, все это есть информация. Вопрос в том, что мы ее воспринимаем или не воспринимаем. И второе, если воспринимаем, как ее воспринимаем, что мы с ней делаем. А то, что есть... Э, э, как химические элементы там влияют на, на мощь человека, как слова влияют на мощь человека, там еще чего-то, конечно, все это влияет, конечно, все это уже придумали, но это все это засекреченные методики, которые лучше и... а вот сейчас... об этом да. не говорит. А вот мы сейчас выкатываемся на довольно интересную тему, давайте от засекреченных методик придем к вот нашему обычному бытию, то есть информация к нам поступает одна и та же, но... То, как мы ее обрабатываем, это сказывается на нашем и ментальном, и физическом здоровье. То есть нужно уметь обработать поданную информацию из внешнего мира. Ну, надо всегда задавать вопрос. А для чего мне говорят, что я хорош? Для чего мне это дали? Для чего мне это говорят? Что хотят с этим сказать? Мы же не задаем себе вопрос? Нет, не а задаем, как, конечно, да. А как, как мы начнем задавать себе вопрос первого встречного, говорит, Тодор, ты очень хороший человек. А я не задаю вопрос. А если я задам вопрос, а почему я хороший человек, почему он так считает? Uh -huh. Значит, мне надо себе понять этого человека, с чего он бы так взял, какая у него информация, что он uh -huh. хочет меня. Как эта девочка говорит, папа, можно я тебе поцелую? Я говорю, опоздала, мама уже поцеловала, денег нету. Все правильно. Но мы в результате подходим все-таки к тому, что весь мир – какая-то одна большая компьютерная программа, где информация является самым важным, информация является основой, информация является концом, да? Да, это нельзя сказать, что это с одного человека, одна группа людей. Это много разных, скорее всего, систем. Групп, систем, группы систем, которые управляют э, вообще массовое сознание людей. Э, через всего. Абсолютно через всего. Ну, да. ну, почему? Ну, они слово говорят. Кон контролируемые э наркотиков. А что, их контролирует что ли? <связь> <связь> <Вот>. <связь> там <связь> еще чего-то, там другое слово: контролируемо, незаконно. А что есть законный оборот наркотиков, незаконный а, оборот. А, так, так, так и называется Комитет по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Да. А почему значит, по, почему есть... по контролю, а не по уничтожению? Да, ну, так, да что, а еще называемое... а, а, а, есть законный, кон... то есть, кон... или бесконтрольные, или контрольные. То есть, иногда вот это не игра слов, а это что-то вообще и люди не задумываются на то, что просто говорят, то, что пишут, сделали вот это все. То есть я считаю, что это неправильно. И поэтому нас, нас просто управляют, нас просто терроризируют. Ну, да. ну, значит, да, да. Весь мир так устроен. Что... Да, да, да, да. На, на, на, на, как, как бы в филологическую же тему переходя, хотя мы немножко отвлеклись опять-таки от темы целительства, но тем не менее, насчет того, что мы всегда несем информацию, даже не думая то, о чем мы говорим, классический журналистский оборот, штамп номер 125, продукты питания. В смысле продукт, это всегда процесс какого-то производства продукты нефтехимии это бензин солярка до да? продукты автомобильной промышленности это автомобили это колеса это двигатели там продукты химической промышленности это там мыло чистящие средства еще что-то продукт это то что произведено как в этом плане мы должны определять фразу продукты питания то что произведено в результате питания да? Вот, вот, вот, вот, вот собственно оценивайте, что мы производим в результате питания. Вот, но тем не менее, это, такой, да, это устоявшийся штамп, который везде как бы вот, вот такие-то продукты питания поступили на полки магазинов. да, И с этим уже ничего не сделаешь. Хотя языковая трактовка должна быть совершенно другая. Вот, на самом деле, еще раз, я говорю, то, то, вот все носители информации, та информация, которую несет в себе человек, та информация, которую он воспринимает извне, и то, как он ее обрабатывает, это, наверное, и есть первооснова того, как человек себя чувствует и ментально, и физически, потому что в мире, в принципе, все есть информация, почему библейский текст классический начинается с чего? В начале было слово. слово. То есть, в начале ну, была информация. Да. В любом случае, человек, который является личностью, это изгой общества. <говорит> Он против всего, потому что личность ее появляется там, где она не воспринимает э, этот окружающий мир. Она его воспринимает, да, она знает, но она знает, как он устроен. И она на базе этого создает свой собственный мир. Это и есть личность. Может, а может... человек, который не, не хочет понять, как устроен этот мир, он не личность, он в этом мире. А личность, когда абстрахируется от этого мира, понимает его, уходит со стороны и создает свой собственный мир. Это и есть личность. Тодор, но когда мы говорим о физическом состоянии, то получается так. И это как бы всем, всеми биографиями показано, что в результате личность физически живет меньше. За счет этого или за счет каких-то других качеств? Но... Об, обычно такая трактовка идет. Бог, конечно, забирает самых лучших. И забирают раньше, чем не самых лучших. Но, это Но э, такой, тут, э, тут получается, кого не возьми из известных писателей, последних там, еще каких-то вот это. Они э, действительно м, ушли немножко очень сильно с большой скоростью. Понимаете, вот ты задал очень э, интересный вопрос, на который я тему думал. Что мы живем разной скорости времени. Человек с определенный отрезок времени в 100 лет, он обычно средний, статистически он сделает того, того, того, того. За сто лет он сделал это, образно говоря, если возьмем единицы измерения. Другой человек, за это, что он сделал за сто лет, он может сделать за 25-30 за лет. Понимаете? То есть получается, времени, которое он успел, вот это за короткий срок времени, он сделал его сжатым э, формате, а другой его растянул. Вот и все. Потому что что он написал Пушкин там, до, сколько лет, 27 или 2031 год, я не помню, сколько 30, лет он жил. 37 лет на 1938 году. А, 37, да, 37, а не 27. Точно помню, что 7 было, забыл. из да, Он сумел столько много сказать и написать, что люди, чтобы это сказать, им должны здесь 137 лет. То есть он настолько сжато а всю информацию, взять других людей, которые э, молодые тоже покончили жизнь, убили или еще чего-то, они в кратком, они живет один день за три, <свят> один день за пять, <свят> они хотят быстрее все, поэтому у них работает мозг совершенно по-другому работает. А жизнь, она короткая жизнь из-за того, что они а, через себя перелопатывают намного больше информации, намного больше <свят> а, быстрее аналитики, чем других. И, конечно, организм израсходуется, физически человек израсходуется. Поэтому немножко как-то надо, я всегда говорю, надо абстрахироваться от своих познаний, от своих знаний и оставить место для, для благодействия, для жизни спокойно на земле. Изначально мы родились на земле, чтобы вкусить этот плод зем... который есть, который все вокруг. А и с ума не сходить. Да, я, я согласен, потому что, на самом деле, хоть Пушкин и убит на дуэли, но к тридцать 1937 году он был окончательно истощен. То есть, у него уже пропал весь его оптимизм, который всегда его отличал в жизни. Вот И многие другие вещи. Пушкиноведы это прекрасно знают. И многие говорят... Он сам рвался на эту дуэль. Да, совершенно верно. Да, да. Он, а, там он... можно было вполне обойтись без нее. Да, да просто это... Ну, как застрелился Маяковский? Ну, ну, ну, просто тупо. Это он просто решил, э, я э, влез туда, в тему, влез. Это а однозначно. Вот он это... решил просто показать, э, что он это, может, играл э, в этой, как в, в барабан. В, в, в русскую рулетку, совершенно русскую... Это, Он это, просто это решил бабу это, испугать. Это уже сегодня подтвердили, да. Да, он решил бабу испугать, что вот, мол, видишь, я за тебя что-то могу сделать. То есть, какой-то вот совершенно там... Ушел. Да, причем испугать самому себе, потому что Вера Полонская в тот момент как раз ушла из его комнаты, да, и он вот решил так в русскую рулетку сыграть. Ну вот и сыграл, да, в результате. Ну что, ну, испугал, ну и ну, что ты доказал? Да, да, да. Доказал свою э, вот знаменитость, да, понятно, хорошо, все, согласен, но ты спустись на землю, дорогой, там... Но тоже человек был в морально истощенном состоянии. Вспомните его последние стихи, так это вообще, это, это, человек явно шел в могилу, хоть так, хоть как, хоть любой стороной. Ну и поэтому он, он ищет, он ищет, э, э, это есть прогресс, есть регресс, человек сам ищет вот это, он сам наривается, Мы же что-то наривается, он вечно наривается, он и вечно ищет проблемы, вечно ищет, чтобы куда-то, чтобы ему морду набили лишь еще чего-то, вот гоняется как там, хочет чего-то что-то сделать, летает там, ему все похуй. Извиняюсь, похуй это все. Это мы вырежем, да. Только единственный вопрос, вот уже как бы в завершающей фразе, да, потому что пять минут у нас осталось до конца. Сорвался, да. эмоционально. Да, да, да, да. вы, вы, вы лично можете это остановить в человеке? Вот этот вот процесс неизбежности, когда у него год за 5, он упорно идет вот к этому концу, а ему еще 37 лет, там 40 лет, предположим, а он уже все, он уже жизнь свою прожил. Бывало останавливал, но все равно человек просыпается, и все равно это и идет по своим путям. Это, ну, есть, это есть, как сказать, о, о, это натянутая струна, как будто, и она отпущена, и она вибрирует. ее Можешь так чуть-чуть приглушить, но она все равно будет вибрировать, она не может остановиться. Ну, понятно. Она, так... она будет играть до конца своей последней вибрации. То есть, она меньше натянута, а другая... Другая вообще невозможно. Ну вроде бы понятно. Миша, вам подводить итог? Да, да. Ну, дорогие друзья, как вы уже поняли, передача наша подошла к концу, она началась раньше. Каким-то образом время не соответствовало моему видению этого времени, и мне показалось о том, что мы программу начинаем вовремя. Оказывается, мы ее начали значительно раньше, поэтому она состоит из двух частей. Первая часть до Ярослава, будем так говорить, вторая часть после, или вместе с ним. До Ярослава Мудрого. <смех> да, ну и сегодня была действительно очень живая беседа и очень было интересно, опять же, разговаривать с такими... Интересными людьми всегда полезно. Опять же, много чего можно узнать и у Ярослава, а у Тодора вообще можно узнать то, чего вообще непонятно и неизвестно. Вид на вещи достаточно с другой стороны, так скажем, с потусторонней стороны. Но мы будем встречаться... Тодор, скажите, вы когда уезжаете на гастроли? Я уезжаю 5 числа. 5 ноября. Да. Да, ну у нас, наверное, одна программа все-таки еще будет, правильно? До вашего отъезда, как я полагаю, да? Да, да. Да, значит, 5 число это у нас четверг, а мы с вами выходим во вторник. То есть 3 числа у нас будет программа, но дальше мы решим э, в течение того времени... А когда четверг, выходит. А четверг это... 5 ноября, четверг. А мы, мы, мы, а, мы во вторник встречаемся. А мы встречаемся по вторникам. Да? Вторник, да. Да. Ну, конечно, если вы захотите встретиться раньше, мы всегда готовы. Вот у нас по пятницам тоже есть какой-то эфир. Если вы готовы, то мы, может быть, даже и в общем-то... Mm, вполне, потому что у меня на пятницу готова очень интересная тема. Я могу даже Мишу заранее посвятить. Это так называемая звуковая левитация. Я думаю, Михаил в курсе, что это такое. И действительно сейчас эта тема очень актуальна, потому что Потому что там японцы изобрели новые аппараты которые фактически воспроизводят то что воспроизводили в Тибете еще в очень давние времена ну да это это, это действительно очень интересно но мы значит на эту тему это во сколько в пятницу будет в пятницу у нас в час по времени это 9 часов по вашему времени ну я тогда постараюсь Нет, приехать... 8, 8 часов 8 часов просить 8, 8, 8, 8, 8. да 8. Я, я тогда постараюсь побыть здесь да. Еще, ну да, хорошо, да, вот да. мы уже практически договорились. Хорошо, дорогие да, друзья, на этом мы это, да, да, прощаемся, прощаемся с Тодором Тодоровым. Москва, Россия, Ярослав Беклемишев, Нью-Йорк, Соединенные Штаты. Ну и сегодня наши программы, живые программы подходят к концу. Ну мы будем завтра у нас очень много программ. Завтра у нас подряд будет идти как минимум три программы. Это и таро карты, это и Внетелесные путешествия, это и магии, волшебники. В общем, оставайтесь с нами. Начало программ у нас будет по Москве. 19 часов. 19, 20, 21, вот они подряд будут выходить. Так что, Тодор, если вы будете, так скажем, не поле досягаемости интернета, пожалуйста, присоединяйтесь. Не, завтра у меня запись на телевидении, они меня приезжают ко мне и снимают в моем подземном царстве, где делаю камни, где обрабатываю. Я понял. Вот видите, у нас еще и подземное царство. Мы когда-нибудь сделаем репортаж с этого царства. Ну, а пока вот все-таки в нашем реальном времени мы прощаемся с нашими. Да, кстати, я попробую исходники, если мне дадут, где что снимали, и попробую передам, может быть, это. Обязательно. это будет интересно. Все, спасибо огромное, Михаил. Спасибо, спасибо, хорошего. Всем, спасибо, до свидания. Спасибо.